Данный видеоролик создавался исключительно для юмора. Просьба не воспринимать серьез. Приятного просмотра. Всем привет, с вами Даник. Вы на канале Кадафан. И сегодня я буду снимать день наоборот на Advance Roleplay. Смотрите. Первое, что мы видим, видим, Advance Тут цветами меняется. Когда зашел, да пожаловать на Advance Roleplay. Сегодня у нас день наоборот. Все названия изменены. Не пугайтесь этого. Ну мы не девочки там какие-то, чтобы пугаться. Ах, да, сегодня 1 апреля. Не забудьте разгар, друзья, спецсвязь. При регистрации вы не указали мыло. Ну это емейл, e кто не понял? Но не подтвердили его. Вы указали. Бегом сделайте это через меню настройки безопасности. Без подтверждения e-mail, лучше бы написали мыло опять. Вас будут постоянно бить. Лучше подтвердите все-таки. Вы надели сохранять, чтобы выбросить их. Назад. Селфи мастер у нас. Старший, старший подсобник, это походу этот. Селфи мастер это. Это ранг журнал. Налюга звука. Селфи мастер. Старший подсобник это. Ну, журналист старший. Вот тут. Элба продам. Проблатил сотрудник. Глава новостей. Это управляющий СМИ. В данный момент вам ничего не предлагают. Я знаю. Давайте смотрите же меню. Мне мой родной аккаунт стата игрока. Левел седьмой. Каликуха. Опыт очки. Номер звонилки. Бабла на телефоне. Законопослушность уровень розыска. Уровень апдейта Селенка. Наркота. Патрончики. Сладкая вата. Пять это что? Пол мужской женат на минус. Организация. Министерство пропаганды. Ну это СМИ. Радиоцентр ЛБ. Замазчик. Это корректор. А замазчик это корректор. Ну, это у нас такой шестой ранг называется. Бордель на это отель. Денежный насос нету. Игровоссоздатель. Мужичок с ногой. При... Смотрим перечень топовых команд. Получить описание. Мене. Показываю основное меню игрока. Лаза. Давайте личная жизнь. пин мы тут не поменяли. Пожалуйста, на жизнь и низкую зарплату. Связки Пин это админы. Найсти макияж дневной крем. Это улучшение. Закон страны. Это правило сервера. Изменить скалькуху. Это имя. Изменить. Секретная разработка. Донат. Я только 5 рублей задонатил сюда, чтобы проверить. Так. Давайте уже выходить. А, давайте мы с и работаем. А там бомбила это водитель автобуса давайте посмотрим интерьер я так долго ждал этого дня был а, ну БРП. ну вы не пишите комментарии что абсера, Адванс РП это были такие надписи на первый день наоборот тут переливающая надпись что это Адванс Йеллоу Оранж Выход на парковку. Список номеров. В Борделя. Меню клиента. Выселиться из борделя. Ну это машина вот Давайте поедем. На работу посмотрим что там. Я продолжу. Так. С моей машин пойдем. В мэрию поедем. И все. Погнали. Мой ник вот можете ввести при регистрации, ну это не обязательно. Если вы не знаете, как скачать эту игру, когда Сандерс Мультиплеер, я скину ссылку на описание, ссылку на мою версию. GTA San Andreas а потом ссылка на мультиплеер сам 0.3.7 и все, вы можете зайти на сервер просто зайти на сервер, ну на адванс, ссылку в описании и там найти этот сервер и все он пишет, бомж пишет, когда собеседование а он пишет, на собеседование. его нету а бомжик хочет на собеседование, его нету а надо радио, извините, выключить было Давайте посмотрим, Мария. Мария, лос -Вентурс. не изменили тут. Нет! Я не хочу его няться. Прием на работу тут. Сколько? Пишет, давайте прикольнемся, сколько? Опа. Давайте мы будем, типа, школьниками. Сколько пропаганды выплата идет? Напишем так, типа, школьник мы. У нас, да, пропаганды. Дальше пишем. У меня сто. сколько? вас слушаю сколько пропаганции выплаты идет Прикорнемся наши нашей организации 1 Давайте напишем с 1 апреля. Давайте поможем с 1 апреля. Боже, дадим 1 доллар. Вот на чиз. Вот на чизбургер. Вот на чизбургер. Все, мы ему передали 1 доллар. Прик... Ну-то же 1 апреля. Дайте еще с 1 апреля. Ну все, короче, всем пока, С вами был Даник, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забываем регистрироваться под мой ник, вот это вот и все, всем пока, пока, пока, пока, пока.